Всем привет! Сегодня мы будем говорить на такую очень важную тему для фрилансера о том, как общаться с клиентом, каким образом можно выстраивать коммуникацию с клиентами так, чтобы и вам, и клиенту было удобно, ну в первую очередь вам. Я вам дам свои советы, которыми я сейчас пользуюсь. У меня год опыта на фрилансе, и за этот год я смогла вывести такую, знаете, хорошую методологию того, что стоит делать в отношении коммуникации с клиентами и чего не стоит делать в коммуникации с клиентами. Если вам мое мнение будет близко, вы можете его переложить на себя и попробовать выстроить такие же коммуникации, как и я выстроила со своими клиентами. Привет, я Елена, я из Латвии, и я приветствую вас на своем YouTube-канале, где мы говорим про рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях. Если вам эти темы близки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Итак, как я уже сказала ранее, я работаю на фрилансе чуть больше года. И за этот год я сумела вывести такую хорошую структуру коммуникации со своими клиентами. Сейчас я с вами этим поделюсь, если вам это подходит, то можете тоже переложить данную коммуникацию на ваше общение с вашими клиентами. Первое, о чем я хочу сказать, что никогда не начинайте общение с клиентом через голосовые сообщения. Это реально дурной тон. Это ужасно, это на самом деле очень сильно выбивает из равновесия. Я знаю очень много людей, которые даже не прослушивают голосовые сообщения от незнакомых людей. На данный момент я пока что прослушиваю, но если это сообщение будет содержать какое-то бизнес-предложение, то вероятность того, что я начну сотрудничать с таким клиентом, очень и очень низкая. Вам же я тоже советую, пожалуйста, не используйте голосовые сообщения для того, чтобы начать общение с каким-то новым или бизнес-партнером, или клиентом, или, неважно, с человеком, с которым вы никогда до этого не общались. Следующий момент: правки по проектам, согласования, технические задания и прочие вещи, важные вещи никогда не мы не высылаем с голосовыми сообщениями, а только текстовыми, в зависимости от того, в каком э, мессенджере вы общаетесь. Возможно, это WhatsApp, Telegram, возможно, это email, возможно, это переписка в Инстаграме, неважно, но это должны быть текстовые документы. Почему? Потому что это удобнее. Когда вы пересылаете э, голосовое сообщение, их нужно все прослушивать, и это неудобно. Особенно если у вас общение идет постоянно голосовыми сообщениями, то ты не знаешь точно, когда какая правка была внесена, и нужно переслушивать все абсолютно. Поэтому я вам рекомендую, если вы вносите какие-то вправки или технические задания, делайте только текстовыми сообщениями, потому что это более удобно, это более структурировано, это можно найти намного быстрее. Уважайте чужое время. Если в какой-то момент у вас вы вынуждены прислать голосовое сообщение, хотя бы напишите, что вот это будут правки такие-то или здесь будет такое-то задание, для того чтобы потом в списке вот этих вот сообщений можно было найти то самое которое нужно прослушать еще раз. Следующий момент – телефонные звонки по текущему проекту, только по согласованию. Почему я такое решение для себя приняла? Потому что, возможно, я у клиента одна, но я фрилансер, я работаю со многими клиентами. И если а, меня будут дергать абсолютно в любой момент времени, а, без согласования, а, звонить мне и что-то со мной уточнять, или что-то со мной захотеть обсудить, то это будет меня абсолютно выбивать из моего рабочего режима. И это нужно учитывать. Если вы собираетесь устраивать какие-то созвоны, то пожалуйста согласуйте этот созвон заранее для того, чтобы человек, фрилансер, подготовился к этому созвону и это будет на самом деле очень даже по-честному. Четвертый пункт, который сейчас я воспринимаю как с улыбкой на лице, потому что когда-то я работала в офисе и э, какие-то митинги и встречи э, или собрания занимали большую часть моего рабочего времени, сейчас я могу сказать одно, что вот эти вот созвоны в зуме с клиентами да, для того, чтобы чтобы поговорить или обсудить проект, это все занимает, на самом деле, очень много времени, рабочего времени, и сейчас я от этого а, ухожу абсолютно полностью. А я это заменяю все-таки все переписками какими-то да, в мессенджере для того, чтобы было более структурировано. Когда человек разговаривает, то порой он уходит от темы очень-очень далеко. И часовой созвон, который у вас может быть запланирован, по, по итогу станет или двухчасовым, потому что вы все не успеете обсудить, или по факту у вас сейчас будет только минут 15 нужных вам обсуждений. Все остальное это будут около, около темные разговоры. Поэтому сейчас я от этого тоже отказываюсь. На какие-то созвоны из зума я соглашаюсь только в рамках консультаций платных и а если мы общаемся с клиентом то я рекомендую какие-то правки или какие-то нюансы прописывать текстом или в email или в каких-то мессенджерах чтобы это было наглядно, и это можно было потом использовать, потому что э, все-таки какие-то разговоры даже по телефону или в зуме, э, иногда мысли уходят, и непонятно, к какому финалу э, люди пришли, потому что я, как фрилансер, мне важно, чтобы последнее слово было четким, а не расплывчатым, да, поэтому я не очень люблю сейчас очень сильно много разговаривать, потому что при разговоре может остаться такой, знаете, момент, ну давайте еще подумаем, а когда вы пишете это текстом, то это более четко, более структурировано и более эффективно. Поэтому я вам тоже рекомендую уходить от бесконечных созвонов, митингов с вашими клиентами, потому что вы на это тратите очень много своего рабочего времени, а эффективность таких созвонов очень и очень низкая. Не так давно со мной случился очень удивительный случай. Одна девушка сделала мне очень интересное рабочее предложение, деловое предложение, но это предложение было прислано голосовым, и более того, там содержались следующие слова. «Знаете, я сейчас бегу, поэтому я не могу вам писать, поэтому я вам быстренько наговорю». И в таких подходах у меня только один вопрос. «А зачем же ты бежишь?» или «Зачем же ты тогда мне...» наговариваешь, если ты бежишь. Когда люди вот таким вот образом начинают э, коммуникацию, это вызывает очень много вопросов, и, э, в, по, и вопросы про, по профессионализму, и вопросы по э, эффективности э, ведения дел с такими людьми. Э, поэтому... Поэтому не делайте так. Но, опять-таки, нельзя быть максимально категоричными. Есть все-таки ситуации, в которых голосовые сообщения можно отправлять. И я вам сейчас скажу три ситуации, которые я для себя признала, когда голосовые сообщения... Для меня окей. Okay. Первый момент – это когда вы предварительно согласовали с человеком, что вы ему сейчас отправите сообщение голосовое. То есть вы общаетесь в мессенджере, и вдруг вы говорите, «Можно я тебе сейчас отправлю голосовое сообщение?» После того, как человек вам отвечает «Да», вы можете отправить голосовое сообщение. Почему так нужно делать? Потому что в первую очередь человек может находиться где-то и без наушников. Может быть, у него реально нет возможности прослушать голосовое сообщение. Может быть, это не потому, что он такой вредный да, и не хочет слушать что, а может быть физически человек не может прослушать ваше сообщение он сидит где-то на работе в каком-то там не знаю офисе или он сидит в, в регистратуре в поликлинике или он сидит в автобусе и ему реально неудобно и поэтому если вы спросили то а, после того, как вам получ... вы получили ответ, что да, можно, а, отправлять голосовое можно. Номер два. А, голосовое отправлять можно тогда, когда вы отправляете его хорошо знакомому человеку, и вы точно знаете, что вы не нарушите его личное пространство. Я со своими очень близкими друзьями достаточно часто переписываюсь, переписываюсь а, переговариваюсь с голосовыми сообщениями, потому что писать не всегда удобно, а быстренько что-то наговорить а, очень даже круто. Поэтому а, я практикую такое я практикую такое только со хорошо знакомыми и близкими своими людьми и третий пункт когда ты точно знаешь что человеку удобно но на самом деле такого пункта может быть даже и не быть вы никогда не можете знать наверняка поэтому этот пункт такой достаточно смешной не вы не можете быть сто процентов уверены что человеку удобно прослушать поэтому в большинстве случаев я вас прошу, пишите э, человеку сообщение. Вероятность того, что он на это сообщение вам ответит намного выше. Вот такие советы по коммуникации с вашими клиентами или с вашими партнерами э, я вам сегодня представила. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько вам они близки, насколько вам они подходят. Или напишите, насколько вы любите, вам кто-то присылает голосовые сообщения, не согласовав это, насколько вас это раздражает. Поделитесь в мне будет очень интересно. Возможно, это только я одна такая, кто не любит голосовать. Возможно, вам это очень нравится, и вам подходит такая манера общения с клиентами. В любом случае, поставьте лайк этому видео, мне будет максимально приятно. И если вы еще не подписались на этот канал, то обязательно на него подписывайтесь, потому что видео на этом канале выходят каждую неделю. А я с вами прощаюсь, всего хорошего, и увидимся на следующей неделе. Пока!